Всем привет, на связи мистер офицер. мы продолжаем играть в игру Ori and the, the Will of the Wisp. Итак, третья серия, третья часть того, что мы делаем. А делаем мы следующее, мы получили с вами в прошлый разик, как вы думаете, что? Правильно, мы получили с вами вот такие вот прекрасные осколки духов, Первый это магнит, второе это клей, и помимо всего прочего, О, у нас есть какие-то вещи в инвентаре. Предмет для задания ваш первый каменный ключ. Вау, фигасе. Что еще у нас есть? А есть у нас еще карта. Что ж, все понятно. Сегодня нам предстоит э, падать вот вниз туда. Ну и еще мы получили в прошлый раз замечательное вот такое вот умение, Называется «Клинок духа». Что ж, его можно причем переназначить на другую клавишу. Я конкретно поставил на «Иксюлину». Мне так удобно. Ну а вы можете поставить на другую вам удобную клавишу. Блин, все-таки классное умение это «Прилипание». Так, я прилип. Ой, ой, я думал, прям сейчас упаду и все, печаль беда будет. Эм, долечу я или не долечу? О, прекрасно, прекрасно. А, это, по-моему, мы двигаемся в обратном направлении. Я прав? Давайте посмотрим карту. Да. Мы двигаемся с вами в обратном направлении. А, вопрос, смотрите, у нас есть там прекрасная штучка, типа йопот называется. Давайте за ним сгоняем, как-то его тут можно это получить. Только как вопрос. Ну, давайте пробовать получить его. О, как его спрятали-то? А? Сразу ты не увидишь. Окей, двигаем назад, вперед. Лево-вправо. Да что ж такое? О, получилось. Так, тут мы явно с вами не были на этом мостике. Э -э, он даст нам не спрыгнуть, нет? Нет, не дает нам этот мост. Я хотя думал, что мы прям рушим его. Не, бесполезно, да? Что ж, окей. Так, что? перемещать предметы о, -о, о а для чего это так типа как весы используем нет а для чего нам реально этот камень кто мне скажет очень интересно на самом деле на фи ага. Не представляю. Стоп. Что происходит? Ну, допустим, я его взял. Зачем? Вообще, зачем я его брал? Нет, он почему-то не переворачивает мост, и все, что тут есть на мосту, я ничего не могу оторвать. А жаль. Очень жаль. Ну все, короче, хватит нам тут. Мандражировать. Так, мы можем э, пойти, наверное, вверх. Но нафига. Для чего? А что подняться еще, выше? Ну нет, давайте тогда сходим вниз. Поскольку тут у нас, я думаю, вкусняшки будут. о Здравствуйте. Свет из колодцев можно найти в разных уголах Нивина. Он лечит. Но я думаю, не только лечит. Хипешку, наверное, он должен дать еще. Чтобы теперь коло из духа использовал по жизни энергии. Все, мы теперь полны энергии. Елки зеленые. Эх ты ж. Эх ты ж. Или я эх ты ж. Да, иди сюда. А? Вот так. Так, у нас есть тут потрясающая штука. Вопрос, как мы на нее, до нее можем добраться? О. Давайте. Ах, вот она что, ребята? Игай себе, вот для чего этот камень нужен был, а? Так, возвращаемся тогда обратно. Камень у нас уже внизу. И можно получить еще немножко опыта. Так. Закидываем камень сюда. И тянем его. Вот так. Вот ставим его. А, на место нельзя поставить, да? Я просто хотел на место поставить. Опа. Так, один ключ у нас есть. Теперь нам предстоит отыскать второй. Ну что ж такое-то, а? Ори, давай-ка прыгай как надо. О, другое дело. То я думал, тут сейчас будешь не то да не так делать. Так. А -а -а, что у нас тут есть? Есть у нас какой-то вот непонятный странный мост, который мы почему-то никак не можем.. Ну, воздействовать мы нему как не можем. Пофигу мосту. Я не знаю, что делать с этим мостом. Но как-то дать его можно это того. Может там эту парня сюда заманить надо нет? Не nee, вообще никогда ну я даже не знаю тогда что с ним можно сделать эти энергия все есть и все это бесполезно так сохранение игры произошло и это классно так у нас есть смотрите целая целая одна ключина и ничего я не вижу и ничего не представляю, что можно сделать, как возвращаться вверх. Нас уже тут решили встретить. Спасибо за искреннюю встречу, но здесь больше ничего нету. Так, что я могу сказать? Надо двигаться вперед. Нет, не в этот раз. И не хочу я с тобой играть. Так, это дерево... Нет, нам явно сюда не стоит тёпать. Так, вопрос, куда нам идти? Так. Давай сюда. Не, пофигу тебе, да? и все этот мост один я вставил и что и ничего так у там тоже ключ есть ух ты это все меняет вопрос как туда попасть да Чуть ниже надо Так Бада бум! Мы забрали второй ключик И теперь можем открыть это прекрасное Прекрасное Место Так Что нас здесь ждет с вами А здесь нас ждет с вами вот такая вот Водичка который почему-то отнимает кипешечку Так. Йо. Что там было, я так и не понял. Ладно. Идем здесь выше. Блин, а значит меня умудрилось уд это поранить. Я в шоке. Ай! фига себе, у нас сколько хпшки мало. Как мы еще живу, я не понимаю Так Ой-ой-ой Сейчас будут стрелять Давайте стрелки Так Отлично М -м -м -м. Получается, мы таким образом потом вернемся обратно, да? Но нам это обратно сейчас ведь не нужно. И тут я вот вижу, что что-то тут сверкает. Но это сверкание нам ни к чему. Поехали, значит, сюда. Так. Что с этим морем не так? Все, нас, нас прибили. ай яй яй яй Как тут быть? Да что ж такое-то? Ай-яй-яй. Ой, ой-ой-ой. Я не могу туда подняться, вообще не могу зацепиться, что за... Так, вверх, да? ай ой, яй Я сделал то, что, наверное, никто не сделал тут. Это путь обратно. А че там за улитка? Самое смешное, что я вот здесь не могу зацепиться, а если туда дальше прыгать, то... О, неужели я смог это сделать? Ужас. Как у меня раньше не получалось этого сделать, а? Так, поднимаемся повыше. Ой. Простите Нифига, что он творит Он так может нас прибить Так э -э, И туда, да, мы можем пойти Ой, у нас тут Увеличение хпшки, я полагаю Ой, Да вообще пофигу Фрагмент ячейки жизни Вы нашли фрагмент ячейки жизни Поищите еще один И ваш максимальный запас жизни Увеличится так, встал Ай. М. Ой-ой-ой. В смысле, нам теперь нужно... Раньше было один фрагмент жизни, а теперь нужно два, чтобы одну хпшку увеличить. Это чё за... Типа новая это, да, вторая часть и все, Да. Лафа закончилась, ребята Так Сложно вас-то, конечно, тут это все вытворять, но Собственно, тут мы... А -а -а! Я же забыл, что у нас тут... Да вы серьезно, чтобы мне это все сделать, нужно... Я сейчас это, того... танки -то отброшу Блин, опять ползти все это... Да, тут, конечно... Натворили они делов. Так, я типа на веточку. И теперь я здесь. Классно. Так, теперь вопрос... Получай. Нам очень надо ХП. Фью. Хотя бы что-то. Так, второго я не буду ломать. Второго здесь поломаю. Так, и у нас есть возможность еще тут подоткрыть все это дело. Ой, вода, вода, вода. Почему у нас багровая вода убивает я пока не понимаю неужели это мои страхи о фрагменты чеки жизни вы собрали ячейку жизни максимальный запас жизни вырос ну наконец-то давно пора было это сделать так Тут нам еще предлагают взять КП-шечку. Но мы Не можем взять, потому что у нас уже все окей Так Что здесь? А, здесь мы были а, Куда мы не зацепились, да? Ну вот, опять нужно это все проделывать Окей Я готов несколько раз это сделать Так, давай, Варя. У нас все получится с тобой. Тут пустота. Ну окей, спасибо. Здрасте, Моки. Ты дух что ли? В таком случае трепещи дух. Перед тобой Мок храбрец. Знаю, неубедительно, но я правда храбрец. Ну или мог бы им стать, будь у меня трофей. Например, ну, например, череп воя. Или клык, если череп тяжело тащить. Я слышал, как вой сражался с кем-то на востоке. Может, он там и клык оборонил? Немного отваги. Новое побочное задание разрешите клык воя. Что он скажет? Да, клык станет замечательным трофеем, не то что увесистый зловонный череп. Настоящий Клык Воя, сверкающий. Вы с Воем сражались где-то на востоке. Там, наверное, можно найти его Клык. Я пока тут подожду. Буду храбро тебя поддерживать. Так, восток дело тонкое. Поэтому... Клык Воя. А, он у нас на карте как-то и отображался, да? Вот он. Получается, нам нужно сейчас в эту сторону выдвинуться и забрать этот клык. Все довольно-таки просто. Так, вопрос, как мы можем вот сюда вот подняться. Дать пробовать. Видишь, все получится. О! Прости, прощай. Ой-ой-ой. за попрыгуны такие а? дерзкие я все пытаюсь найти какой нибудь фигнюшку которая не увидел но а вот она без рассудства вы получили новайского духов с ним вы наносите и получаете больше получаете я спасибо хотя хотя почему бы нет На 25% больше урона. Ну, не знаю, не знаю. То, что меня сильнее калечить будут, это не очень-то хорошо. Почему я здесь не могу запрыгнуть? Алло. О. Блин, да шо ж такое? Вообще реально не может запрыгнуть. Ты че, без Попутал. Вот моя хпшка. Которую я так долго искал. И вот еще. И еще. Нет, дайте мне карту, пожалуйста. Вот, отлично. Вуаля. Поглотить свет. И получить... И получить восстановление Вы освоили новое умение Привяжите его кнопки кнопке XY или B Удерживая Тогда вы сможете получать жизнь При трате энергии Ого Фига себе Вот это уменится а, Нужна энергия Блин, даже не знаю М -м -м. Пускай бишка будет Странно, конечно, это все. Ну, ладно. Так, тут я ничего не могу сделать. Надо как-то подняться вверх. Ага. Так, все понятно. Довольно-таки просто. Здесь нам нужно сейчас будет идти туда все-таки. Здесь можно тоже подняться вот к какой-то мадмазелине да что ж ты прыгаешь-то ты не видишь, я тут просто иду спокойно, дай мне пройти и все и все а, не даю, да, пройти? фига себе дела а, я понял. Не, спасибо, такое делать я не буду. Блин. Как там? Как там это все забрать, вопрос. Простите, я не хотеть. Дайте клик. У него еще идти-идти, оказывается. Так. О, пасибки. Все. Песенка твоя спета. Тик, Карта. Ага, нам нужно, да, в принципе, без разницы куда, но я... В принципе, могу и через верх. Ну ладно, не даю там через верх. Степать через низ. Попрыгон. Извини, но такова твоя судьба. Да что ж ты за существо-то такое? угомонная причем так вот он да у нас клычок оп бада бум гарлекова руда вы нашли руду с помощью искусственный мастер сможет что-нибудь починить Чего, блин я за зубом пришел че блин Трантитопею. Ха-ха. Ха-ха-ха. такая жесть-то происходит. Клык воя. Короче, клык я нашел. Почему-то он обзывается как-то по-другому. Странно, конечно. Давайте пробежимся еще здесь вот. Петла озера, подлунные норы, чернильные топи. Все это здесь. Ладно, пойдемте сдадимся, что ли? Нас там ждут. Какую-нибудь плюшку дадут, наверное. Что ж такое-то... Нет, я походу так не заберусь туда, да? а нет заберусь все окей Так. ай ой уй так все я забрался прекрасно светлое будущее уже здесь Так, ну что, мы сегодня тогда сдаем это задание, и, наверное, этом опять заканчиваем. Вот эту гадость я так и не пойму, как ее открыть. Какая-нибудь у нас, наверное, плюшка должна быть. Для открытия этого всего. Э, давайте попробуем вот такую штуку. У нас же есть способность. Нет? Я думал, сейчас взорвемся немножко, и этот взрыв нам поможет, но нет. Прости, попрыгаем мы с тобой попозже. Нас ждет дружок. Не, мне не надо, хипе. Ух ты, гад. Друг, ты где?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 я нашел какую-то роду, действительно. Боже ты мой. ой то то то то той Мы можем... Значит, что делать? Мы можем здесь вверх пойти, а можем пойти вот здесь вернуться и там вот все вот это расследовать. Но, наверное, мы этим займемся уже в следующий раз. А на сегодня это все. С вами офис вверх. Обязательно пишите комментарии. Ставьте лайк кусики и подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Всем пока-пока-пока-пока.